Здравствуйте! Меня зовут Голоцевич Александр, я ведущий специалист отдела контекстной рекламы WebCom Group. В марте 2020 года в Яндекс.Директ появилась новая фишка. Теперь визитку в Яндекс.Директ можно заменить на более интерактивный формат – карточку организации. Давайте посмотрим, какие возможности у нас появились. В карточке пользователь может увидеть больше информации о вашей компании и сможет быстрее совершить важное для вас целевое действие. Но чтобы в ваших объявлениях показывалась такая карточка, свяжите их с организацией из Яндекс.Справочника. Чем же полезна карточка организации? Удобная и визуально красивая альтернатива визитки. Все данные об организации систематизированы, где пользователь легко может найти нужную ему информацию о вашей компании, позвонить или построить маршрут по клику на карте. Помимо этого, пользователь может посмотреть фотографии и отзывы о вашей компании. И еще один плюс. Если ваша организация уже есть в справочнике, то подтянуть всю информацию о ней в директ можно в пару кликов. И заполнять визитку уже не нужно. Давайте сравним, как выглядит стандартная визитка и как выглядит карточка организации. Карточка более интерактивна и информативна для потенциального клиента. Чтобы связать в интерфейсе организацию из справочника и ваше объявление в Директе, следует выполнить следующие шаги. В блоке «Контактная информация» нажмите «Добавить организацию». Введите название и выберите организацию из списка. Если у вас еще нет организации в Яндекс.Справочнике, вы можете быстро ее создать и сразу привязать к объявлению или компании. Для этого нажмите кнопку «Создать организацию» и заполните форму. Если ранее в компании вы использовали визитку, то после привязки организации переключатель «Использовать мою организацию в качестве виртуальной визитки» станет активным. При этом ваши объявления начнут показываться именно с карточкой организации. Если же по какой-то причине вы хотите использовать прежнюю визитку и отказаться от расширения карточки организации, то переведите переключатель в неактивное положение, и все вернется к исходным настройкам. Где же показываются данные об организации? По умолчанию организация, привязанная к объявлению, показывается в рекламе, в Яндекс-картах и на поиске в качестве контактной информации об вашей организации. В остальных случаях будет использоваться организация, автоматически привязанная в параметрах компании. Опция ⁇ Отображать данные из Яндекс-справочника ⁇ При удалении организации будет использоваться виртуальная визитка, если она не заполнена.